И эта программа будет с нашего последнего, заключительного альбома, который называется «В таком ключе». Нельзя не спеть. Я вот думал, не, не петь эту песню, просто один я не сыграю никогда ее. Поэтому, наверное, а хочется спеть, потому что песня, раз, посвящена старому Новому году. Она так и называется «Не новый, Новый год». Игорь, поехали. Поехали. Вино заведено, не новый, новый год Уже едва тринадцать дней на вагмане снегов Прибую от меркнущей свечи, И в том покаюсь я нворю, в чем Бог не улечит, На чем бессонница моя угриво умолчит, На чем бессовестного лба, на всех углах ты. Душа, как воздух по весне Я буду слушать чудный жад Как дышит сын во сне И запрещенные стихи Не оправятся в гарь И непрощенные беги Отпустят мне Чисто я вернусь, встречать вином, заведено. Для Новый Новый год. Спасибо. <клес> а же, начинается нефонограммная часть. Старая песня, я буду мало чего говорить, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, потому что я... руки дрожат, ноги дрожат, поэтому и голос дрожит. Попробуем что-нибудь спеть из старого ревертуара. Есть такая песня у нас, это даже не песня, это блюз. Начнем сразу с блюза. Наз... Песня называется, не... называется портвейн блюз. На столах портвейн есть или нет? Сейчас будет. Вы уверены, что есть из парфейнера, да? Слово. Бутылка подына разбилась о камень И сладкую влагу питал чернозем Скажи мне, что делать с твоими руками? Скажи, где другую бутылку возьмем? Скажи, где другую бутылку возьмем? что речи, горячие и пылки, прости вороты, сначала на нее. Ведь ты же не просто разбила бутылку, С бутылкой ты сердце разбила мое, с бутылкой, И сердце разбило сердце. Как хорошо, что ты такой, Надо любить Летят самолеты, плывут пароходы, привычной дорогой идут поезда, Но вот еще за борты походы, Но счастье не будет уже никогда, Но счастья не будет уже никогда Наверное, уже не пойду, сломи а Но я не забуду Бутылку Марселина, Весну и дарявые руки твои, Весну о, и дарявые руки.